Всем привет, вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я сниму видео, которое называется «Мы впервые на рынке». Давайте начинать. Мама, какие тут пробки. Ну ладно, давай. О, подъехали, припарковались. Давай, выходи. Дочка, потихоньку, не спешим. Мама, мы в торговый центр едем? Нет, я говорю, на рынок. Ну что такое рынок? Это такое место, где многие люди продают свои вещи. Ну, не свои, может. А, ну вот, например, э, свою колбасу, творожок. А, ясно. Ну, или вот бантики. О! Смотри, елка есть! Как раз у нас её нет, я хотела купить, давай. Да, если ты достиг взяла, не хватит на мне на игрушки. Так, ты же спросила котенка себе. Вот тут и котенок есть. Но никаких игрушек. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, здравствуйте. У нас тут очень много а, выбора. Выбирайте, какие хотите вещи. Ну и, конечно, живого котенка хотите. А вот есть рыжик, а есть шустрик. Выбирайте. Есть очки специальные, а водостойкие. Это такие очки, ну как бы для плавания. Еще они от солнца защищают. Два в одном называется вот такие бантики идеальные чудесные и вот елочка а, метр шестьдесят хорошая маленькая но нормальная вот такая есть пони хороший подарок новогодний и конечно же вот такие а, ну блестки там для елочки да хорошо мы выберем да выбирайте конечно выбирайте я постою здесь так ну конечно мы берем елку вот эту хорошо так с вас будет 3000 тысячи елка это, хм. да у нас дешево у нас скидки, а было 5000 О, хорошо мы попали да? Да мам. А можно я котенка выберу да? Я хочу вот этого. Рыжика зовут Да, Рыжик он очень милый. Мяу, мяу, мяу. Берем еще Рыжика. Мяу, мяу, да. Да, у нас очень красивый котят, это от моей кошечки. Ага, так, э, доченька, я очень возьму вот эти очки, я очень хотела очки, Ну, я не знал, что есть такие два в одном. Так, а сколько это будет всего? А, сейчас это 4500 рублей. А, 500, ой, простите, 300 рублей. А, ну, у меня остается 6000, а сколько вот такая поняша стоит? А, вот эта поняшка до сего 2000. Хм, дешевле. Там она четыре тысячи стоила. Ну ладно, дочь, можешь взять. А, спасибо, мамочка. М -м -м. Так, еще тут поняшку, пожалуйста. А, да, ну мы сейчас пробиваем по-другому чуть-чуть. Вот так вот. Пик. Бздик. Пик. Пик. Так, а, с вас... А, секундочку. Простите, сейчас... Шесть тысяч... Триста рублей. Угу. Вот держите. Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще, если вам что-то еще надо, конечно, приезжайте на рынок. Мама, смотри, какой хороший котенок. Я его понесу там на крышку А, да. А Ячки одену крутые такие. Давайте, я сниму. Так, и сейчас мы будем вот эту елку таскать. Ох, могла бы я какой-нибудь чехол купить для елки или пакетик хотя бы. Ну ладно, мам, пойдем он играет. Ой. Нам еще надо кое-что взять. О, сумочки. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Что хотите? Что хотите, вы? Ой, мне все. Я влюбилась в эту сумочку. Конечно, берите эту сумочку самую лучшую жизнь вашей. Она будет самая лучшая. А, мне еще подож... пожалуйста, вот эту подушечку пробить. Вот это еще пробить. Конечно, с удовольствием вам большим мы продадим это за.. 800 рублей. Ой, а сумочка сколько? 250. Это 50 рублей. О, так, 250. Это 50. А подушечка сколько? Так, это у меня получается 300. А, 800 300. Это 500 рублей. Она очень дорогая, она натуральная, из натурального лебедя. Ой, доченька, слышишь, как ты будешь хорошо спать? Да, мамочка, давай берем. Вот, держите. Спасибо. Так, у меня осталось мало денег. Мама, пойдем что чего делать игрушек? Ладно, ладно, а выбирай себе. Так у меня осталось эм, дам, дам. Пардон шести семь Где-то даже тысяча девятьсот. А, ну я выберусь я какую-нибудь дешевенькую. Возьму искорку, пожалуйста. Парни возьму. А, нет, здесь миссис Капкейка. О, да, миссис Капкейк. О, да, это моя любовь. Можно, мамочка, пожалуйста, сколько мне это обойдется? 500 рублей всего. Ладно, держите. Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, спасибо. пойдем. А, Пойдем погружаем это все Так, котенка в кабину Так, это Это суды Блин, Подушка твоя не влезает Но так дорого она стоит Прикинь, одна подушечка Стоит сколько там, я не помню уже А елку как Мама, давай ее наверх. О, идеальная идея у тебя Елочка <с> упала ну ладно, положи-то там это Как-нибудь А как мы, прости, мам, 5 километров Проедем а, до дома? Пешком Че? А, у нас же крылья Я не додумалась Я, кстати, тоже полетели да. Всем пока Вы были на телеканале ТКВК ТВ Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки, комментируйте мои видео И смотрите еще Всем пока Пока.